Всем привет! Поставил дверь на пасатину обратно Крыло не полировано, еще ничего не трогалось Просто выгнали посмотреть цвет ну, Цвет для серебра хороший Не знаю, как на камеру передается Но ну, чуть-чуть, то есть зерно, все хорошо Но ну, как будто э, фон синее, что ли Для серебра, в принципе, очень даже хорошо Крыло в растях пускать не вижу смысла на бок тоже хорошо, то есть на бок даже лучше, чем в лицо. Смотрится все норм. Ну, задняя дверь, понятно, такой же будет. А, крыло, то есть у меня один замес краски, открашу все, все тем же. Проблем с цветом, думаю, не возникнет. Сейчас готовим крыло. Порог крыло. Ну, и тут то же самое, в переход крыло с порогом и сюда крыло. И будем открашиваться. Итак, с цветом определились. Все нормально. Здесь уже крыло прикручу, так чтобы оно хоть не телепалось. Здесь переход получится до этих пор сделать. А с той стороны, за счет того, что там очень высоко уже ушло, то есть, ну, прикиньте, тут у меня закончится грунт, перетирка, да? Пускай даже вот так вот я положу базу аккуратно. Хотя на серебре так делать анана слишком близко. То есть мне надо переход здесь тянуть аж под линию. Не обязательно сюда в край. То есть тут можно растушеваться на лаке. Но уже аж под линию выходить. А хотели вот тут вот разойтись. Переход это такая вещь, которая не всегда точно знаешь, где закончится. Сложно предугадать, То есть в процессе ремонта сложно, тем более с ржавчиной когда работаешь. Здесь готовим все, красим, ну не красим, лакируем вместе с батоном, потому что тут надо подкрасить, вот там где-то цядка, вот тут, вот тут порог, ну тут понятно порог. Здесь не красим, допустим, чисто под лак пустить, красим вот так, аккурат, под, под ребрышки, под эти ну, идет целиком весь Вся внутрянка На борту Крылышко тут можно разойтись спокойно. Я сейчас перетру грунт Вот здесь закончу крупным наждаком Выше Вот тут спокойно база И вот тут лак есть, где раскинуться То есть тут вверх лезть не будем Крышу отбиваю сейчас скотчем Потому что мне тут скотч брать, мотовать. Вот эту тятку, которая тут ржавая Под скотчем, будем делать отдельно Перебил 320 на брусочке полочку, сейчас отчертил штангенциркулем, опять царапку сделал легкую, по ней клею скотч и аккуратненько 240-320 выбиваю жесткую линию к скотчу, потому что на грунте сейчас форма опять расплылась. Заканчиваем подготовку именно на наждаках крупных. Сейчас будем переходить на, уже на скотч брать. Я скотч не снимал. 240, 320 на бруске, 400 на машинке. Теперь надо снять, чтобы пройти здесь, 400 на машинке. И уже 600 пройти, размотоваться в общем. Ну, всю поверхность. Линия, получается, заостряется, причем конкретно. Потому что мы ее не цепляем. Именно наждаком вообще никак. И будет смотреться очень-очень близко к заводу. Но опять же повторюсь, при таком глобальнейшем ремонте вытащить идеальный как бы завод без замены вот этого элемента. Можно сказать так откровенно невозможно. Потому что сюда надо было еще накидать миллиметров 6 на угол, чтобы его поднять. Столько уже накидывать просто нельзя, но ну, там держаться. Не будет, даже волово. Ну и все, теперь шестисоткой сейчас чисто по плоскости снаружи внутрянка вся вручную супер файно уже идет. все, с машинкой покончено, дальше только ручной труд а ручного труда тут еще половина работы сейчас тестирую колод fine, super fine за свои деньги очень хороший наждак не так конечно работает супер долго, как трем но он стоит в два раза дешевле и теперь вот этим вот наждачком мне нужно размотать все границы перехода от машинки те канавки, где я машинкой чуть-чуть постучал, но нормально не промотал, а все остальное пойдет вручную под серый скотч брайт, и там это будет Охрена, на, ну, не просто. тут еще примерно на часик, наверное, этот батончик доработать. Следующий этап суперфайном отработал, кусочек еще живет, то есть пройден, пройдено все, вот тут вот вся зона Размыто от 600, приподнято вверх. кантики промотованы. Еще живет кусочек. Отвлекают. Отвлекают, отвлекают. Порядок действий. Дальше. Скотчбрайт можно работать как на сухую, так и на мокрую с мотирующей пастой. На сухую пыльно. Чуть дольше. Но видно лучше, что делаешь. С мотирующей пастой классно все смывается. Смываются все вот эти загрязнения. Но... Дверные проемы, извините, там салон собранный, я и так его защищаю, защищаю, и придется еще пылесосить хорошо. Поэтому у меня вариант на сухую больше устраивает. Что нужно сейчас делать, прежде чем начинать работать на сухую? Вот эти вот загрязнения, которые есть, их надо смыть водно-спиртовой, потому что сольвентная это уже не берет. Я тут обезжиривал не один раз сольвентный. Все хорошо вот тут вот в проемах мочим. Будем работать на сухую Будем лозить И там просто не будет замотовываться Это очень важный Важный факт Фактор факт, Который нельзя Упускать и пропускать Сальвент не смывает Если нет водно-спиртовой обезжирки Возьмите бутылку с водкой Это та же водно-спиртовая Только в бюджетном варианте Конечно под закраску не пойдет Но для отмывания всякого такого Видите, раз я чистенькая Для отмывания всякого говна такого водяра подходит вполне так неплохо вот тут тут тут и отмылась и отлично а сальвента не взяло так. ну и так далее салфеток надо много при этом деле заодно все параллельно еще раз обезжиривается здесь еще и обеспыливается и потом уже будет проще перед окраской, как бы все будет уже неоднократно обезжирено. Потом надо будет только слегка пробежаться, протереться, именно убрать пыль, перепыльчики всякие, перетирки нашей наждачковой, и все будет ровненько. Так, ну тут мне крыло сильно высоко не нужно, но все равно его перемотать надо. Вот. Пять минуток пока можно перекурить, что-нибудь поделать. Обежирка испарится. Она такая долгоиграющая. Берем потом серый скотчбрайт. Очень важно почитать, сейчас пойду на склад, покажу. Очень важно почитать про скотчбрайт информацию, чей он. Потому что у разных компаний скотчбрайт может отличаться серой градацией от 400 и до 1200. И представьте, что если вы хапанете тот, который 400, а будете думать, что он 1000, к примеру. Ну, тут у колода написано только Ultra Fine софт. Это примерно 600. 600-800. По градации. У 3 у Мирки на нем написано. Красный, допустим, скотчбрайт у меня, да? Просто soft, very fine. То есть, этот крупный, этот примерно 280-200, ну, короче, до 300. Скотч-брайт сложно дать ему четкую градацию, какую-то одну, потому что на него чем сильнее нажимаешь, тем глубже и жестче он режет, потому что зерно прикреплено на мягкой основе. И от силы нажатия на зерно, само собой, меняется глубина риски. Плюс зерно неравномерно насыпано. Щоп пару слов про матирующие пасты ну это условно глазури да? их куча у разных компаний этих паст они все примерно одинакового смысла и назначения они разного цвета, есть бесцветные в основном белые, но это такая горчица ее назначение она содержит в себе разного по крупности абразив, зерно абразива которая помогает и ускоряет процесс матирования и делает его более однородным, нежели просто зерно, которое содержится в скотч -брайте. Потому что скотч-брайте это такая нить, на которой наклеено зерно и которое сплетено ну, в такой вот мат. А равномерность на цыпке очень хреновая, поэтому когда матируем, вот представьте, да, натираем, оно там матирует. Но неравномерно, то есть где-то проглядывается глянец, рисочка неоднородная, а матирующая паста содержит в себе дополнительное зерно, которое не прикреплено ни к чему. Оно по поверхности размазывается и работает как бы вместе со скотчбрайтом, но отдельно ему в помощь. Поэтому советую, если есть возможность отработать с водой, промотировать и матирующей пастой, возьмите. Это будет быстрее в плане матирования, чище в плане матирования, ну, чуть дольше придется высушить. Эх, камера, камера. Заехали, заклеивался очень долго. Дверные проемы, вот так вот, когда кусочками что-то еще одета в переходы, это, это гема. Ну да ничего. Много протиров. Открытый клей на порогах. Клей надо обязательно загрунтовать, иначе его окрашивать можно вечность целую. Он краску себя питает очень долго. То есть я тут могу пол-литра вылить только на пороге. Поскольку грунтовать много, то залил однокомпонентный грунт Макситон. Залил его в пистолет. Настраиваем в небольшую точечку и аккуратненько за несколько проходов подгрунтовываем. Грунт разводится очень жидко, чтобы он не оставлял никаких густых перепылов В этом случае это оправдано в отличие от баллона. Это удобнее, дешевле и качественнее получается, потому что соплей, которых я наплюю баллоном тут, если буду его с баллона именно грунтовать. Я их буду потом подтирать несколько часов, можно так же сказать, ходить, перетирать эти сопли, которые наплюются. Поэтому в этом случае пистолет оправдан. пошел, развел себе 200 грамм, и мне этого хватит на все. Слой такой же тоненький, как из баллона, только гарантированно ничего не плюнет. Красота! Да и только! Ну и целиком, само собой, сейчас пройдем клей. Завалил все грунтом. В два слоя прошел порог. Можно сказать, я его уже прокрасил. Теперь мне остается накинуть, так же как и на все плоскости туда два с половиной слоя. И все будет в цвете. Пока я думаю пистолет. Здесь спокойно 10 минут все продувается, обдувается. Прихожу, беру липкую салфетку в руки и прохожу, обтираю лишь опыло. Если бы я это все делал с баллоном, у меня бы капель было тут, всяких разных, крупных, мелких, которые надо ходить подтирать, как я вчера на двери подтирал, просто миллион. Я ничего не проиграл по времени, я выиграл в цене по материалу в этом случае, да еще и по качеству, по итогу получилось хорошо. То есть баллоны актуальны там, где... Ну, 5-10 протиров В принципе вчерашнюю работу, которую я делал Надо было сделать вот так Я почему-то понадеялся на баллончик и рефиниш, А он мне гад подплевал, плевал Чуть-чуть репутацию мою Нанес первый слой Хочу показать разницу со вчерашним Никаких полос от салфетки не просматривается Я поменял направление работы То есть сначала водой обезжирился Пока все заклеивал Еще раз водой протерся а липкой салфеткой протерся, пообдувался, намочил все сольвентной безжиркой, И насухо двумя салфетками, меняя их, чтобы они постоянно были сухие Протерся еще раз липкой салфеткой, потом грунт, потом липкая салфетка Опять еще раз продулся и никаких полос не идет То есть э, наизнанку развернул просто обезжирки Хотя, казалось бы, да, каждая безжирка выполняет свою роль Роль-то она выполняет свою, но... Результат абсолютно разный получается Вот тут крыло, аж сюда разойдусь Ох, перелил я Перелил я первый слой Ничего страшного, долго придется сушить, конечно Зерно, видно, как оно прямо такое Тяжелое, стремится к низу Что тут еще? Тут подвалик, переход Там парашютик, тут парашютик Молочок я не буду четко в линию уходить. Тут скотч завернутый я просто распылюсь до линии так именно распылюсь чтобы переходничком там отработать и потом отполироваться там все подготовлено на э, губка тремовская 800 Я, я ей все размотовал то есть рисак такой мощный бодрый лежит тут то же самое и и и, и на крыле то же самое вот на этом крыле вот Одна муха летает, падла. Надоедает. Каждый слой хорошо сушен. А сейчас пойду краски еще доразведу. У меня со, вчера, со вчерашнего от красы осталось. А там уже ничего не осталось. В принципе, можно пойти развестись, пока оно тут само по себе будет сохнуть. Сейчас так поставил камеру быстренько ничего особо не снимаю потому что а, у нас тут свет выключения было гроза лупанула э, очку что знаете как успеть хотя бы между слоями вдруг будет отключение хотя бы слой стоит а, тут очень-очень надо так аккуратненько сейчас играться с э, переходами потому что тут переход э, допустим широко идет хорошо уходит а здесь переход у нас э, наоборот на широкое как бы расходится и сильно лаком тут не поиграешься надо все очень осторожно делать и объем получается работая не только с переходом а еще и с, ни хрена себе каким элементиком и перепылов сделать не хочется ну короче все под одно подбивается с этим светом еще стрём поэтому не снимаю да и ходишь туда-сюда, как бы с собой камеру носить ход. Здесь вот так, ну тут на узкое уходит, поэтому тут попроще чуть-чуть Тут с широкого тоже уже на узкое расходится, то есть самое проблемная водительская Ну, ручки ручками Лак тот же двухслойник, сейчас сикенсом дубасим Слой к ладу не толстый, клей уже залит с одного прохода хорошо то есть клей я больше сильно прям в него вливаться не буду Проходить а Теперь работаю по основному глянцу Где металл А наклей что попадет уже, то попадет Хорошо надо все просушить Ну так вроде все сухо Влажность очень высокая сейчас Тут крашены кусками, то есть тут покрашено, Тут видно, что даже наклейки не прокрашены это чет верхний прокрашен, тут серединка прокрашена Вот тут уголок чуть-чуть поддувался На крыше вот тут кусочек, на стойке точнее поддувался, потому что царапины были а Тут батон не троганный Ну тут понятно, все, все в чистую Здесь переход раскиданный вот так аж, аж, аж, аж поширше Ну с цветом проблем нет, потому что дверь уже накинули, посмотрели Поэтому за цвет я, в принципе, не переживаю. Все. Ждем, лачимся. Может, если что-то будет, возможно, с по времени, успею показать это на переходе, то покажу. Переходы буду делать по зону. То есть, допустим, лачился с этой стороны. Я эту сторону пролачиваю, открываю, сразу делаю переход там. Потом долачиваю крылышко, разрываю, сразу работаю с переходным тут. И то же самое с другой стороны. Закончил я покраску по мусору, мочу фильтра напольные и благо, ну вот тут одна какая-то и и и и вот тут тут одна какая-то. Так больше критичного, знаете, что вот как было, да там там там там там там. Нет, это все-таки подкручиваюсь на напольных. Занимаемся ими. Надеюсь, доделаем все у нас будет хорошо. По переходу. Благополучно все получилось. но ну, это просто защитный был. Смотрим. Смотрим, смотрим. Вот тут сейчас начинается переход. Это уже чистый лак мой. А вот тут вот мы видим переход. Более чем удачно. Тут переходов нигде нет, по лампе крыло очень хорошо, его не было, тут этого крыла здесь, а тут я чуть-чуть перегрузил переходным на втором слое, видно, Вот чуть-чуть ну, такой как бы надрывчик пошел, то есть жирновато жарновато подлил, но сам переход тоже хороший, то есть уходит чистый глянец полумат остаток даже мата есть и опять уходит в глянец, то есть располируется все элементарно. Тут тоже все нормально, лак, лак, лак, сейчас вам поймаю, мой лак, мой лак, мой лак, и вот здесь легкий такой как опыл, я его так и не смог размыть, ну побояться, чтобы не потекло, вот его надо будет или мехом, или аккуратненько мелким наждачком пройти, стирануть. Ну, в общем, нормально. Ручки есть, ручки. Там хоть ничего, нигде не... Знаете, обычная проблема, где-то вот тут вот стекает. Натекает, если внутря хорошо, когда проливаешь, и по наружке закрываешь, там еще и потекло. Так, ну так, все вроде нормально на сегодня мы заканчиваем вообще с какими-либо действиями тут на автомобиле, благо муха никуда не успела приземлиться тут все у нас уже все уже сухое батончик ровненько ну ничего так мне, мне нравится завтра по плану значит сборка всего-всея вот здесь вот, кстати, давайте крышу расклеим, наверное посмотрим, как у нас себя ведет бумага новая бумага колод вот это вот надо будет подкрасить но это с аэрографа все будем делать тоненько, аккуратненько, потому что тут ямка глобально расходиться смысла нет, ну мы так и оговаривали с клиентом, просто главное чтобы там не ржавело завтра займусь вот этим подкрасом так, бумага хорошо себя ведет бумага не пропитала у нас на лак ничего потому что предыдущая бумага я не знаю, Виталь, то что ты мне присылал чья это, что за фирма она пропитывала через себя лак было дело, заметил на одном элементе но не показал вам, правда так, так, все хорошо вроде бы все отлично ну все пролиты. Переход тут не расклеивал и не заливал, не замывал. Под отворот скотч, а тут его и не видно, если честно. Тут даже при желании что-то увидеть, я знаю, где он находится. Ну ничего нету. Перехода нет, если его не видно. Так, полировать завтра еще не получится по времени. Но у меня есть завтра чем заняться. Крыша, она вроде недолго, да, ну часа два отнимет. Двери на место установить Бампер установить а, Насыпать все на двери Те... О господи, вторая сторона Те двери тоже насыпать Все по... на места поставить В общем, завтра сборка А уже полная Отдача, наверное, будет На пятницу Плюс-минус Плюс-минус на пятницу А там будем посмотреть еще как пойдет Нужно знаете, можно при сборке накосячить так, что придется еще что-то переделывать или доделывать. Всякое бывает, не будем загадывать наперед. На этом все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Удачи и пока.